Как создать свою онлайн школу в интернете и начать на ней достойно зарабатывать. Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Александр Андреянов и в этом видео мы поговорим с вами о том, как же создать свою онлайн школу. Это видео посвящено людям, которые уже являются мастерами, учителями, тренерами, которые несут прекрасные навыки в нашу жизнь, обучая других людей. Если вам это видео интересно, досмотрите обязательно его до конца и напишите в комментариях, каким опытом, какими навыками вы уже сейчас владеете и какую онлайн школу вы хотите создать в интернете. Ставьте лайки, подписывайтесь и смотрим дальше. Поехали! За последние 7 лет, создавая онлайн-школу в интернете и помогая другим мастерам, учителям реализоваться и масштабироваться, у меня было несколько обучающих программ, которые в корне меня трансформировали и изменили. И сегодня я поделюсь с вами вот этими откровениями, которые максимально были для меня полезны. Давайте с вами поговорим, что такое онлайн-школа и на чем она держится. И первое, я не открою для вас секрета, что самое главное – это тот человек, который является лицом данной онлайн-школы, это человек, лидер мнения, это человек, который является э, авторитетным в своей области. И даже если вы сейчас еще не являетесь супер авторитетным мастером и учителем, на самом деле вы уже стоите на той дороге, которая приведет вас через 3-5 лет к руководителю онлайн-школы. Именно сейчас уже необходимо задумываться, из каких элементов стоит онлайн-школа и бизнес в интернете. Давайте подробнее это раскроем. Вообще бизнес в интернете, как и бизнес в офлайне, это система, которая состоит из различных элементов. И если вы только начинаете сейчас создавать свою онлайн-школу, ваш бизнес состоит из одного человека. Вы в одном лице и мастер, и учител, и тренер, а также являетесь и продюсером. Вы выполняете весь пул работы которые необходимо сделать для того, чтобы получить результат. И первое, что вы можете сделать практически без нуля вложений, это провести 30, 50, может быть 100 бесплатных консультаций, чтобы помочь людям и наработать те кейсы, за которыми к вам приходят. Для того, чтобы провести бесплатные консультации, вы должны определить портрет целевой аудитории того человека, с которым вы хотите работать и понять, какие вы сможете решить его более проблемы. Например, вы являетесь йога-инструктором, мастером в области работы с телом, работа с психосоматикой, с растяжением тела, с костями. И вы понимаете, что если к вам придет человек, например, предприниматель или бизнесмен, то вы можете ему вернуть нормальную осанку в его теле, а также помочь ему дать несколько уроков, несколько техник, которые помогут без вас дома выполнять эти упражнения, и чтобы тело было здоровое. Вот это результат, который можете дать. И даже если вы являетесь, например, йога-тренером, вы можете очень-очень много тем осветить. Самое главное – выбрать какую-то одну и поставить ее на флаг, что вы являетесь, например, специалистом в области исправления грыж на спине, да? или вы, у вас есть продукт, который позволит предпринимателям расслабить те мышцы, которые напряжены – там таз, например, шею, там голову. То есть ваша задача определиться, какую боль, какой результат вы можете дать. И взять, и бесплатно провести 20, 30, 50 консультаций, наработать вот этот опыт, работы с людьми, и самое главное, чтобы люди ваши получили результат. После того, как вы получите опыт, вы уже будете понимать, что да, ваш продукт ценен, он помогает другим людям. Вы можете выставлять конкурентоспособные стоимости за вашу индивидуальную работу, за ваши консультации. Тем самым у вас появился первый продукт который называется «Личный коучинг. Индивидуальная работа». Чтобы раскрыть эту тему, из чего онлайн-школа вообще состоит, то это линейка продуктов, которые на протяжении года, полутора лет ваш клиент проходит. Там есть бесплатные продукты, их, допустим, может быть, 5-7, которые решают какую-то одну маленькую боль. Потом есть условно платные продукты, там по 1,5-2-3 тысячи рублей. Потом есть флагманский продукт, потом есть выездные тренинги, потом есть обучение в вашей школе, как обучать других людей. То есть линейка продуктов, она состоит из всех тех навыков, которые вы в своей жизни проходите. И в следующем видео я расскажу, как же создать свой первый э, онлайн-курс, как создать свой первый тренинг. Обязательно смотрите в следующих выпусках. Если вы задумывались когда-то о том, чтобы создать свою онлайн-школу и начать делиться своими навыками, делиться своими знаниями, зарабатывать, помогая людям, то первое, с чего необходимо начать, я думаю, вы меня понимаете, это с пониманием, кто вы, какие ваши сильные стороны, чем вы можете быть полезны этому миру. Ну, а самое главное, посмотрите на свой пройденный путь и очень-очень глубоко рассмотрите те точки, которые помогли вам трансформироваться, очень сильно изменить свое сознание. Так как в моей жизни, допустим, давали обучающие программы. Например, когда я пошел обучаться к господину Парабеллому, заплатил 30 тысяч рублей, там я научился выступать, там я научился вести вебинары. Когда я пошел к своему учителю Виталию Кузнецову, там я научился любить продажи и понимать, что это прекрасно. И так далее. Если мы будем рассматривать любой наш опыт, который мы получили в прошлом какой-то один инсайт был очень сильный и если вы сможете все эти инсайты собрать то вы получите свою тренинговую программу то есть ваш тренинг это то что вы прошли это тот ваш путь который вы собрали по крупицам и теперь вы можете научить людей что необходимо сделать, чтобы прийти в точку, в которой вы сейчас находитесь. То есть в точку здесь и сейчас. Вот те люди, которые будут к вам приходить, это те люди, которые хотят стать вами. Вы этот путь уже прошли, вы знаете, что вас трансформировало и что вас привело сюда. Теперь вы изложите это на бумагу, опишите все практики, техники, то, что вас трансформировало, и дайте это людям. Люди, пройдя этот опыт, внедрив его, получив этот навык, станут на то место, где вы сейчас находитесь. То есть вы как тренер, как мастер растете, развиваетесь и за вами идут те люди, которые хотят стать вами. После это, после это может вырасти в сообщество, это люди по интересам, которые вокруг вас будут находиться и вы можете создавать потом совместные бизнесы, онлайн площадки и масштабироваться. Так вот, если вы сейчас находитесь на первой стадии познания себя, кто вы, и вы только задумываетесь о том, что вы хотите помогать людям, вам очень сильно поможет мой бесплатный курс «Мастер жизни». Это семидневная игра саморазвития, которая очень глубоко прокачает все ваши внутренние качества, разберет все то, что в вашей голове находится. Вот это желе, которое вот трясется в голове, оно разложится по полочкам, очистится пространство. Но самое главное, вы поймете свои сильные стороны и начнете действовать. Регистрация на данный курс проходит в левом нижнем углу, вот здесь сейчас стрелочка находится, а также обязательно поделитесь этим видео, если оно для вас было полезно. Возможно, кто-то решает сейчас эту проблему, у кого-то есть такая боль. Это видео может расширить границы понимания, куда двигаться. Понятно, что за 3-5 минут я вам не расскажу, как создать свою онлайн-школу. Смотрите мои видео, подписывайтесь, обязательно ставьте комментарии, ставьте лайки, колокольчик нажимайте, и я буду в этих видео по кусочкам, по маленьким помогать вам создать свою онлайн-школу. Сейчас вы видите здесь два видео, которые также могут быть вам полезны в саморазвитии, в создании бизнеса в интернете. С вами был Александр Андрянов. С верой в твой успех, давай, начинай действовать, получай результаты, потому что только от действий, только от результатов ты начинаешь наслаждаться этой прекрасной жизнью. Пока, пока.